Привет, друзья! В последнее время покупая технику мы часто говорим про Китай. Полки магазинов завалены китайскими смартфонами, кинг дианами и даже видеокартами. Сегодня мы поднимемся на уровень выше не до китайского автопрома, они тоже сейчас становятся популярными, иногда в ночи не поймешь, что это за киберпанк там едет. Сегодня у нас про среднеуровневый китайский ноутбук первый у этой компании. Название простое техно. Тут потребовалась монтажная склейка. Текна. Название их первого ноутбука – Мегабук. Мегабук. Мегабук Т1. В общем, скоро в магазинах вас будут ждать китайские ноутбуки. Давайте посмотрим, что такое китайский ноутбук среднего класса. Т1 — это 15-дюймовый металлический ультрабук, у которого даже есть серьезная реклама с сюжетом, снятая где-то в теплой стране, в котором спешащая девушка делает на нем цветкор в такси, потом общается по видеосвязи с людьми на открытой диафрагме без зеркалки, и молодого палеонтолога, который, уходя из шумной библиотеки по пути, помогая девушке избивая с ног видом мегабука пацана с горой книг, уходит на набережную весь день работать в Cinema 4D и старом фотошопе. А теперь давайте по факту, с некоторой ангажированностью, но вы все увидите и сами для себя поймете. Не буду уделять этому много времени, но на картоне и габаритах, как все, тут не экономили, огромный чемодан. Внутри под маленькой коробкой полностью русское руководство с описанием инструкции, как его включить и даже что такое Windows. Linux бы на такую распашонку не уместился. В маленькой лежит 65-ваттная USB-C зарядка с поддержкой PD, можно заряжать даже смартфон и двухметровый брендовый Type-C кабель. С портами тут тоже не тренд, аж по 3 USB-A, все 3.0, 1 USB-C, второй только для зарядки рядом с лампочкой, HDMI, слот для почему-то маленьких карт памяти, мини джек и есть даже дырочка для сброса системы, я узнал это из той самой инструкции. Короче говоря, полный джентльменский набор, причем порты разнесены на достаточное друг от друга расстояние. Крышка с необычной гравировкой открывается как сейчас любят одной рукой. В ноутах меньше вас бы встретила урезанная на цифровой блок клавиатура, хотя сейчас ее убирают и в пятнашках. Тут кнопок много, клавиатура слегка прогибается, но ход нормальный и есть аж 4 уровня подсветки. Большой по центру тачпад с физическим кликпадом, а рядом, когда вы поднимете правую руку на огромной наклейке, вам напомнят все преимущества вашего Megabook T1. Вспомнился тренд в ноутах из 2010 года. По современному в кнопку включения встроен датчик отпечатков. Можно не вводить пароли. Работает нормально. И да, тут есть шторка для камеры. Китайцы знают, что она нужна. К слову, в рекламе не зря не намекнули на видеосвязь. Тут не стандартные 1, а 2 мегапикселя. Так что качество видео тут лучше, чем у многих других ультрабуков. Ваши реальные собеседники будут видеть и слышать вас примерно вот так. Но куда важнее, что будете видеть вы. Тут Full HD IPS-панель с небликующим матовым покрытием, яркостью в 350 нит и сертификацией A Comfort. При этом частота обновления 60 Гц, но матрица имеет 100% покрытие SRGB. Подойдет для работы и просмотра фильмов. У динамиков поддержка DTS фирменной технологии TechnoVOC. Глубоких басов и объемов вы не услышите, но смотреть сериалы и ролики с YouTube громкости хватит на небольшую комнату. Средние частоты на нормальном уровне. Под крышкой у нас четырехъядерный 10нм Core i5-1035G1 со встроенной графикой UHD Graphics G1. Да, это платформа из 2020 года, сейчас Intel вовсю предлагает свои ноутбучные процессоры 12-го поколения, а скоро покажет 13-е. Более того, Текна явно настроила ноутбук не на максимальную производительность, это мы узнали в Cinebench R23. Наш i5 набрал порядка 2950 баллов, что меньше среднего для такого процессора где-то на 20%, а свежие, уже 10-ядерные i5 быстрее в 2-3 раза. Зато если провести стресс-тест AIDA64, то типичного улета температур к сотням градусов тут нет даже спустя полчаса жесткой нагрузки. 70 градусов в max. при этом сам ноутбук не шумит как Boeing. Все из-за 15-ваттного теплопакета. За память отвечает китайский NVMe SSD на 512 гигабайт фирмы Fossi со скоростями 3,5 гигабайта в секунду на чтение и 2,5 на запись. Я не знаю, что это за память, тестирование большими блоками снесет все данные. Если его не хватит, есть еще один М2 слот. А вот ОЗУ и процессор распаяны, как во многих других ультрабуках. Адаптер Wi-Fi тоже не самый новый, это Intel 9461, по скоростям он обеспечивает около 200 Мбит в секунду за стеной от роутера. Охлаждается i5 небольшой вертушкой и одной теплотрубкой. С 15 ваттами такая конструкция ожидаемо справляется, но вот пытаться увеличить этот лимит не стоит. У ноутбука металлические петли и крепление экрана. Встроенная графика в 3 d Mark Time Spy выбила 500 очков, что является нормальным уровнем для Iris G1, но все еще крутая современная графика Intel XE может быть 3-4 раза быстрее. Однако поиграть в доту с нормальным FPS или зимним вечером пробить кому-нибудь броню в танках можно без проблем. Обе игры на средне-низких настройках графики выдают стабильно больше 60 кадров в 1080. Палеонтолог в рекламе юзал Photoshop. Я сделал то же самое на новой версии, даже в высоком разрешении проекты работают шустро. С цветкором в премьер тоже не обманули, наш прошлый 15-минутный ролик про видеокарты нормально открылся и работает без лагов. Памяти в этой версии отсыпали от души, тут целых 16 ГБ DDR4 в двухканальном режиме, так что для работы такой ноут подходит на делает акцент на хорошую автономность. По сути, большую часть внутри лэптопа занимает батарея аж на 70 ватт-часов. В купе с энергоэффективным процессором автоном я тестил долго. Ролик на YouTube с 50% яркости и звуком в режиме максимальной производительности длился 8,5 часов. Производитель обещает до 17 с половиной часов, если снизить яркость до минимума и отключить беспроводные интерфейсы, я думаю вытянуть можно. Ноут заряжается достаточно быстро, до 100% за 2,5 часа. Чтобы сделать выводы, стоит ли вам присмотреться к Megabook T1, нужно знать его цену. Тут металлический корпус, хороший дисплей, нормальная полноразмерная клавиатура с подсветкой и отличная автономность. Но при этом внутри стоит платформа 2020 года. Мне сказали, что ноут будет стоить от 40 тысяч. Насколько это от, я не знаю. Тут вы уже сами решите, когда перейдете по ссылочке в описании. А так, неплохой старт для компании. Ноут не глючит, позволяет работать, даже играть в онлайн-игры. Кстати, тест на внимательность. Сколько на самом деле надписей Мегабук на этом ноутбуке? Ссылка на Мегабук Т1 будет в описании. Переходите и смотрите. Там же ссылочки на наши новостные сообщества в Телеграм и ВКонтакте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, еще увидимся, пока.